Всем привет! Это видео для проекта Валим из офиса. И оно посвящено тому, как сделать красивый продающий аккаунт в Инстаграме. Наверняка вы видели такие аккаунты, где первые 9 фотографий или единственные 9 фотографий, которые есть в аккаунте, представляют собой как бы единое фото. Это очень привлекает внимание, это очень запоминающийся это сразу заметят... Те, кто придут на вашу страничку в инстаграме. Соответственно, если вам нужен только аккаунт, где будет какая-то основная информация ваша продающая, то можно сделать его таким образом. Но чтобы получить такой красивый коллаж, исходное фото нужно обработать очень аккуратно, чтобы оно было обрезано ровненько, чтобы части были одинаковыми и так далее. Проще это сделать, конечно же, каком-то сервисе, особенно если вы не владеете фотошопом. И вам нужно сделать это быстро и аккуратно. И как вариант, можно перейти на сайт imagesplitter.net и на нем обработать свое фото, то есть разрезать его на 9 частей. Итак, переходим на сайт, видим кнопочку Upload Image. Я буду для примера разбирать фотографию с цветком. Чтобы выбрать фотографию, нужно нажать вот на эту иконку. Загружаю фотографию. Для начала вы должны понимать, что чтобы с фотографией ничего не потерялось, она должна быть ровного квадратного размера. Например, 612 на 612 Если фотография немножко неровная, как у меня, то, соответственно, некоторая часть ее может потеряться. Но я здесь на это заложила. Итак, здесь можно ее конвертировать и изменить размер. Но нам нужно выбрать вкладку «Сплит image, то есть разрезать его. Итак, я хочу разрезать не на 8 частей, как здесь автоматом предлагается, а на 9. Соответственно, ввожу 3 ряда и 3 колонки. И когда я нажму на, на кнопочку Split Image, у меня уже в виде архива эти 9 фотографий сразу начнут скачиваться. Вот они в папочке. Вы видите 9 фотографий, теперь вам их нужно пронумеровать начиная от правой нижней фотографии, она будет первой. И далее по рядам идти справа налево и дойти до левой верхней фотографии. И, соответственно, в таком же порядке загружать их в аккаунт. Далее, если вы в этом аккаунте будете еще размещать фотографии, то их число всегда должно быть кратно 3, чтобы изначальные 9 фотографии составляли собой единое изображение. Вот так просто за 2 минуты можно